Прям бандюэль. Знаете? Нормально. -а -а. Соль забыли? Нет, я взял. А, Полина, я не сказала. Я взял, но забыл, думаю. Да, да ладно, даже копыта не намочил. Да, да, да. Зачем? А как под кругом тут мы на ней обитаем? Вот. Нифига себе, прям для палатки, да, место? Вот. Круто, мне даже нравится. Я говорю, секатором отрубить вот это вот, чтобы просто можно было ходить. Да? Ну чисто вот куски. Не, вообще круто, вот сюда. Прям предлагаю. Это место, это вот глинка. И это можно, блин, лопатой прям перекопать. Это можно перекидать, да. Нет, вот этот песок. Нет, вот эти вот ветки вот убрать, у вас получится вот это песчаное место. Ага. Когда она через недели, две, три высохнет. Какой три? У нас через неделю отпуск. Ну вот она высохнет. как раз. Это же глин, вот, ее Здесь нанесло. Ве у нас же две палатки. Ну а. вот место-то как раз. Вот, вот, все Вообще, закрыто. и в тенечке так это. Да. Хоть сортир. Здесь еще хоть холодильник. Ой, какая глина прикольно. Ага. Да, видишь, она не хорошая. Да, да. Ама. Блин, да прикольно, мне нравится. Ну это самое лучшее место, Здесь тоже. Здесь вот а папа. С а папу я будет. папу вашу с друзьями селил здесь. Они здесь жили все время. На этом месте ходили в гуляку. А вы все знаете. А я -а. биноклю а с той стороны. Вот, даже нормально О. покупаться голым не схоже, где-то стражит там где-нибудь. Мне так нравится, прикинь, здесь можно палатку, а здесь можно кухню, а тут все вот секатором на обрубать, чтобы Максим ходил. и бассейн ему посадить, вообще же хорошо. А вон там берег посмотрите. Блин, как прикольно, тебе нравится здесь? И запах вот этого вот вот этой вот штуки. А это. Он так вкусно пахнет, когда в городе где-нибудь на грибном находим, находят, так его его понюхать. Вот и прикинь, и так и сами типа покупали, и Максима тут таскать прикачивать. Нет, вот здесь mm -hmm. вот э, берег такой, будем говорить, вот ириский, да, местами, вот тогда вот лично проваливаешь сразу. А, а там он Нет, короче, мне нравится. Все, решили. Нет, Нет, он, он Это что такое? Зажирность. Это маленькая улиточка ты. Ули улиточка. ты посмотри, Леша, я тебе сейчас покажу, Офигеешь. Вот, вот родник. Вот я вам говорил, Живая. водички. Водички подожди, нету. Подожди, подожди. Вон... Не шуми, подожди, сейчас она на, на, на ноздре высунет. Ты поползишь. Она поползла. Какие Дикая природа. Это было самым глупым моим решением. А что такое? Холодная? Не Нет. Теплая? Нет! Нет? Теплое? Серьезно, теплое. Горячая. Горячая? Как тебе место? Я подсчитаю. Вообще круто. Мне... Да. Так осталось теперь единственная проблема решить. А там он чай, съел? смотри, сколько чай. Сейчас это они кричат, а там яйца у них. Ой, что меня всегда что? раньше я так переживал, что меня заклюют. Они, когда... они клюнуть могут. То есть они там я... такие ямки, короче, копают. Да. А мы обратно здесь же будем возвращаться. Они прямо атакуют. Подожди, подожди. Они атакуют да. Мы по этому же место будем возвращаться. Да. Если я вот здесь поставлю, мне тоже не сворует. Мне просто лень тащить с собой, да. туда. Нос, да? тоже можешь Ну давай, я так не люблю, а то. Так а что мы сейчас здесь пойдем обратно? Нет, ну, вдруг какой-нибудь дурачек. Локиньте хонд в кусты все, Просто ради интереса. Давай, Блин, я вода все равно прохладненькая. Такая. Чего могу? Давай, давай, давай, давай. Ну я же вижу, где мелко-то куда пошла До этого берега. Ну да. Круто? Ну но вот и сходят немножко, конечно. Это холодно. Смотри, как там красиво. Ага. А сейчас мы будем с таким видом кушать и Ой, там прям чего рожьки? А, феворошки. Вот. Ну, чайки рожьки? прям что Ну чего прям Да, не плетару. Мы сейчас как выхватим то, что хотим. Выхватим. Я вижу малюсенький. Вон, смотри, прям сидят. Смотри. Да, это же маленький сидит. Да, да, да. На, на яйцах сидит. Большая. Ааа, не хрень. Да. Нифига да, себе. Да. Смотри, афик. Они нас не убьют сейчас. Да не убьют, идем. Вот в э. другом яйце. Сейчас мы уйдем. Смотри, ты в одну штуку Ага, Так все за Ну, не плевать, не помню. Ты такой где еще увидишь? Яйца. Так кругом, кругом. Ага. классно! Вон, Вон еще. Вон маленький, смотри, брошенный угу. по всей ведьмости. Погибло, наверное. Можно яичники Да, вот кругом яичные питья. А там они уже прям скоро будут разрождаться или нет? Только сейчас через неделю волну пляс начнут. Офигеть. Она не маленький сидят это не это не совсем нету ни одного нету все на яйца вон <смех> там тоже местечко да какое ну кругом яйца нет немного что такое открывочек типа песчаный загорать там да было. вот это место шикарное вот здесь, здесь, здесь вот гулять можно Надо а. только дождаться когда эти чайки улетят а, а, они ездил. в то время уже птенцы будут плавать они на воду уйдут а. через две недели здесь никого не будет да наверное <смех> снимаю снимаю снимаю ты вообще прямо, прям... офигеть круто. очень круто, я надеюсь, у нас все сложится, и мы через две недели приедем сюда на 10 дней жить, да, это ну... было бы очень круто, да. А Поляна выглядит Алёна. вот так, Алёна. иди пока, тащи все, папа, сейчас все, Леша идет, тащит. Здесь вообще спокойно, классно бы встала кухня, здесь бы встала палатка, мы бы натянули между ними тент. Здесь есть небольшая маленькая поляночка за кустом, сюда вообще классно станет туалет. А, как вариант с секатором обломать вот здесь вот, вот эти вот штуки, чтобы здесь прям такая арка была и проход, чтобы не лазить. Там есть еще заступ, сюда классно встал бы мангал. И бассейн бы вот здесь поместился. И нам очень, короче, нравится. И с реки тебя вообще не видно. Тебя закрывают просто все. Вроде солнышко есть, но здесь везде тенек. Здесь ветер практически не дует. И, короче, дед нашел очень классное место. А сейчас мы хотим покушать, поэтому сейчас перетащим мангал и будем жарить сосисочки и купатки. Вот. Готовимся. Все сейчас перетащим и все покажем. Лешенька у нас поставил мангал. Раздувайте его, потому что нет розжига. Я тут постелила полянку, нарезала огурчики, как смогла, потому что на коленках. И сейчас будем жарить сосиски, купаты, перекусим, да? Да. Соль забыли? Нет, я взял. А, блин, я не взял. Я взял, но забыл, думаю. Угу. Больше не доверю. Я Лёша сбор хоть чего нибудь Би -би -би -би. Би -би -би -би. Ну, короче, сейчас мы быстренько перекусываем, потом мы едем в деревню. Дальше там нужно полазить по деревне, посмотреть домик. Деда хочет купить домик. Надо посмотреть домик. Я иду тебя снимать. Смотри, какая вкусняшка и красотища. Сейчас купатки. Комары кончились, мне очень нравится. Только тебя на башке один сидит за ухом, за убит. Мне кажется. В такую задницу, как сегодня залезли мы, когда поехали на старое наше место. Ох, блин, половина не залезет. Просто такие, типа, да ну нафиг в такую хрень. Змеи, шершни, а? клещи еще какие-нибудь. Мы приедем. Да, вот это денек, блин, выдался. Это же классно. А то 4 часа можно еще раз? Так? Зря вы мог бы Мокси, мы не повезли с собой. Он бы нам тут устроил. Еще Они очень быстро дали. Я прям решил не закрывать сетку. Я, я понимаю, что я это. Я им. А прям так да, вот это то. Самый поджаренный Мне, получился. Дево был на их месте, а я так и сказал. Все, садимся. Наконец-то. Сегодня мы как бомжи без стола. Без всего. Зато место. Зато место шикарное. Ну а через две недели нагрузные приедет. Да. Где-то ценит. Садись. Масштабы. Трагедия. Да. Бум. Глаз грязный. Песочек-то все равно не холодный. Угу. Скажи, пожалуйста, что меня так нет. Один раз, едите. Мы стакан забыли. Домную банку можем разрезать. Так я вот не, про мы... это и говорю. Если тебе не стрмно, можно, из, можно горла? из горла? Конечно. Да, мне вообще все равно. Мало ли, нет, может, тоже. тебе как-то это. Конечно, можно. Для майнест надо? Мне? Нет, нет. Так... На голову только если. А так нормально. А, больные на голову. Хорошо. Ты купаты будешь, и, да? Вина не надо, никакого. У меня уже здоровья нет, вина. Ты купаты? Вечером. Что Не Че захочу? Че захочу? Докопаться. Они а же... может и не захочу. Ай! Че вы? Мужик. Они. Да вы порвете его. Же. Возьми вилкой возьми. Это давайте. сосиска. Нет? А это купаты. Купаты между собой на кишке. М -м. Их же нужно друг от дружки отрезать сначала. Я Сейчас захотите. Ты такой хлеб не ел, не факт, что ты оценишь У меня аппетит плохой, да не нравится мне такой Ты такой не ел, это кто? А руки мыть не будем? У нас чистые У нас У нас чистая есть, я тебе могу дать Могу влажный салфетки Нет, у меня там все есть, причём у меня мыло есть Только у меня, по-моему, чистый, я ничего не делал Да, ничего не делал Вообще ничего не делал Всё, приятного аппетита Лаваш будешь? Чем бунди уэль Гороче? Ну типа, мама бы вот так вот не поехала Катя. Ну, конечно. Зачем? я на него, что мы, когда мы собирались все выходные, мы такие, блин, мы переживали, что эти выходные будет плохая погода. А там написали, что пятница дожди, суббота дожди. Такая, блин, а если мы не сможем стать палаткой? Давайте рванем в эти выходные. Соли нет уже были. все как всегда. Вот. Она говорит, я бы... Мы звоним в четверг вечером, то что, говорю, мы скорее всего уедем, там все дела, может быть там кота покормить. Говорит, вам что говорит, делать, ничего, сидите дома, смотрите их телевизор, вам оно зачем Пусан? надо? Эй, <с topped> hey! Да нормально полей, дай я полей. Ты сейчас это воду всю Давай. Я еще я сейчас вообще из реки-то налью. Проблема в чем? Все. Вкусно. Мы поели, было очень вкусно. Сейчас собираемся. Через две недели, Через две недели. жди нас в это место. Сейчас поедем смотреть домик. Поплывем сначала. Поплывем. Все, прощаемся. Через да. поговорили реально, просто ходите вырубать нафиг, будет больше песка с каждым разом. Мне что? нравится это место, нравится. Да. Ты бежал сюда каждый раз? Да, здесь что круто, здесь никакая живность не прибежит дикая. Ну только змеи. Да я похрен на змеи. Все нормально. Короче, все собрали, убрали. Уголек себе через две недели приедем, возьмем, попользуемся. Даже специально уголь себе здесь не стали высыпать, чтобы себе не портить поля. Да. Давай. Все. Здесь глубоко, прям столкнешь чуть-чуть и прыгай на нас. Прыгай на нас. Там за нос берет, что Железка. А это что, закрывает, да? Закрывает. Здесь тоже такая же. Алексей. А, что он, думаешь, не сообразишь? А круг обязательно должен быть? Да нет, это моя фишка. Ваше изобретение. Что, поехали? Нет, не так, не так. Сначала приподними чуть-чуть. Приподними, Лешка. Катя. Толкни столкни, нас, да. Чуть-чуть. Так, так, так, не торопись. Еще, А потом долкнешь сильно и садись. И, и прыгай. Да, и прыгай. Давай-давай-давай. Оп. Да. да ладно, даже копыта не намочил. Да. Вот. Зачем? Так. Вау, как ты толкнулся. Отгребёшь, давай, гребай. Ну, прям так, Стал. типа на картах. Где да. тоже так себя делал. Да, я вот так на коленках вот езжай, смотри, вот мимо этой косы, прям под ней. Носом. Вот. Видишь, мелька? Левым больше, левым, Вот левым. у нас вниз вот Левым вперед. Вперед они надо Вперед. Да, вперед да. Да. да, да, да, вон туда, под косу. Вот. Вон туда, еще, еще, еще, еще. Да. Тормози правым, тормози. Его воду опустя, Верно, этим так, mm. в другую сторону, Так, еще, еще леем, леем, леем, леем. И ребята, я собираюсь, я uh -huh. Давай прямо. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say so fake it till you make it, A And if you play that game, then so you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Вот это аттракционно, да, у нас сегодня. Тебе понравилось? Конечно. Никаких пар развлечений не надо. Сейчас на вилс опять, да? Че? Сейчас на велспурс надо будет, да? Нет? И... Я просто не хотел там шуметь, заводить. А я думала, из-за того, что мелко ты не хочешь. Не. тут мелко, но пройти-то Круто, да? Да. Да, Володя уехал, его шлюпки нет. Вс, прибыли. Да. Что? Так. Там еще какие-то вот? Давай это. Сосед у меня. Паркуемся. Двигайся на покаяться. Все, мы приехали. Мы пришли. Какой приехал? Пришли. Ты что, устал? А, нет. И, короче, у меня здесь пакет, тут, скажем, ну, я когда-то здесь была, еще раз повторюсь, сюда-сюда ездила с палаткой И мне родители привозили много-много всего классного надувного Где-то это все хранил, естественно Мы с сюда приехали спустя 10 лет, а тут целый пакет всего надувного Мы сейчас заберем этот город, проверим, что из этого не дырявое, потому что она лежала вот в сарае сколько. И если тут не дырявое, все это отдастся Максиму, можно покажу? Короче, это огромный надувной мячик он офигенный, он примерно вот такого размера, но я вижу, что он уже в скотче, поэтому uh -huh. не факт, что он нормальный. Это самое лучшее в моей жизни на рукавнике, Удобнее, чем вот эти, нет вообще ничего. Если вы найдете именно эту фирму, им лет 10, как то они фирма? настолько офигенные, это индексовский, но у них настолько офигенная форма. Я вот, сколько мне тогда на рукавников не покупали за все 10, это самый офигительный был. Не знаю почему. Еще один мяч, от Иммунелия аж. Но тоже, короче, надо унашать. Так, это вот еще один на рукав. Я надеюсь, что эта штука не дырявая. Если она дырявая, я расстроюсь. Если она не дырявая, Максим будет визжать. Да, ну прямо. Это больше, чем дельфин наш. Что это? Рыба? Это лупс. Вот эти клешни надуваются на таких размерах, как Это тебе казалось, ты была просто маленькой. Нет, везде. он больше, чем дельфин. А... На него ноги, вот на эти культяпы вообще в легкую смотрятся. Ну, это все тело, тело, тело. Он него надувается хвост с тайком, что он себе как поджопник. Вот эти штуки раздываются, ты можешь на них класть сзади ноги. И я дико надеюсь, что он не дырявый. Ну, он огромный. У нас дельфина ну, вот чуть меньше, наверное. Но Вон там есть рост, чтобы было видно, каких-то размеров. Mm -hmm я надеюсь, что он живой. Что-то вижу еще. Самый офигительный матрас в моей жизни. Господи, я он уже не дрел. Он такой красивый. Он такой классный. Я все это помню. Угу. И он большой, кстати. Да, ну, да, ничего такой. Там мама с папой перевозили. Так что будем это на все. Что это? А, -а, а, это типа плавать? Ручки за руки вот здесь держаться, а здесь надувается будет окошко. Ты можешь под воду типа смотреть. Ну, типа как матрас. А это просто розовый. Круг. Ну круг ладно. Тёма и котёл. Заходим. Комары тут, конечно, вообще просто пипец. Работы, вот они пришли покосили, приехали. Ага. Посмотрите, что творится. Здесь есть душ. Ну да, здесь косить, конечно, не да, Вот, смотрите, таким мне предвзятым взглядом. Что вам не понравится говорить, что не понравится. Мне лично почти все нравится. И по качеству, и гнили я не вижу. Здесь ничего, вы Это смородина, смотри нет, это малина. Чё, а там снаружи. Ну, нет много. Ну, Будем вот, заценивать. Ну вот тут вот, что? Вот. Так. Леса. Че? Волосы. Волосы. Тут раньше был, был, был, был столько лос, что она приехала и уехала. Так-то большой, принцип. Я так и сделала. Еще второй этаж ага. есть. Заходим, открыли. Вот сарайка. Это вот сарайка. Здесь.. Не убирались лет двадцать, если здесь пора ну, Да это... Стоит, это все можно сделать. Туалет в углу. А, дешко. тут туалет уже? Ну а, где-то, а. такой. То есть он прям-прям туалет-туалет? -прям туалет-туалет. <сту> ну, хотя ему здесь, может, не место на ходу, так сказать. Ну, это лучше, ну, чем в у любом на случае, нас участка. да. Ну, Заныривай, а то сейчас комаров напускаем. Ой, ничего не Можно так так? Можно. можно, здесь можно, здесь не убрать. Сразу вход наверх. Наверх потом. У даже гнилых досок никаких не вижу. Может он закрыть? Не надо, не надо. Комаров везде хватает. Не надо. Ну ты хотя бы этот Не надо, не надо труб, не надо. Не надо. Комаров везде. Ты не боишься? Печка. Чего себе. Вот. Все. Так же, как я здесь и был. По сути дела никто ничего. Вот. видите, Да. Ну кухня такая, кстати, не маленькая. То есть есть. Сейчас мы посидим. Ой, как посмотрим. кукла какая-то криповая. Угу. А -а -а. та та -там. Сейчас мы посидим. Вот платочек на ней лежит. Ну, давай, а -а -а. Я вообще ничего не помню. Я прям смотрю, у меня никаких воспринимает, что что-то видела. Вообще ничего Ну да. это прям комната, типа как какая-то патронка, какая типа посидеть. Угу. То, что рядом Нет, с кухонкой, это у не, если ее не рассматривать как спальню, просто потому что здесь кухонь проходит вообще это очень даже. Нет, ну это спальню не было. А где больше больше спальни сделать? Наверху там душно. Там летом. Если в... так типа кухонька, так посидеть. Сидеть, а это зачем так сделано? Чего? Вот это. это специально, чтобы обгоревалась комната. А. Ну, печка тут, видишь, одна. Она функци... функционирует. Это печка, мы говорим такая специальная. Она функционирует или функционирует. да? Все. Все. Все функционирует. Все. Что функционирует? Щечек новый смотрим. Какой-то прям такой. Ага. Не старенький, нормальный. Проводка новая, что ли? Как провода сверху пустили. Ну смотри, я Ну не 50-летней проводке... давности. То есть, это переделывали. Ну, можно переделывали. Сейчас наверх А потом подумаем, как можно чего перекомпоновать по своим а, интересам. Я вот у меня есть предложения другие. Так. Ну куда мы соделились? нельзя вставать. Вот Духоте сейчас. Идите сюда. Заходим. Ну, постоянно открыты летом должны быть. Здесь как душ? Да. Ой, туда тоже еще. Это ниши. Это ниши под крышей, как обычно. А, для хранения здесь, всякого. Здесь и здесь, да. барахла. Вот там комнатка, комнатка. Круто. Все можно. Фига да, там, видок прям. это Видно да, все да, и далеко. Видка. вот, видно все и далеко. Лестница ну, и Максим супер. Максим, Я не про Максима, да, просто... Не, ну, вот. про Максим. не, ну если не боишься, тогда легко нормально слезть. Нет, ну, так, вот так, Я вид, про так, то, что видно. даже ночью захотела в туалет, улететь можно? Можно. Знатно. Можно. Ну надо горжочек пройти. <laughs> Ну, хотя бы какие-то ступеньки. Нет, это нет. единственное, прям вот, чтобы... Да Ой. можно ее вот так вот сделать сюда как-нибудь и вывести. И тут площадочку. И... Ты подумай, Ну, поширь, чтобы хотя бы. Ну, поширше, это прохода вот здесь не будет уже. Вот да хотя бы... Нет, сами ступеньки бы хотят просто вот на... чтобы нога Нет, а сами ступеньки так у тебя сюда-сюда и дойдет вот. Да нормально. Да-да. Если ты будешь уширять, уширять. Уши... Вот как-то так. Что, что, что у тебя плановое? Нас... Дед хочет приобрести <звы> вот это жилье. И вот, собственно, у него собственно мысли купить очень большие. Ведок. это Здесь это что-то подобие баньки. Ой, спустились, блин, чего? -мо, тут надо... Фумитокс. Моторчик этот... Фуми там есть, только надо с электричеством разобраться. Она вообще в рабочем состоянии? Или вряд ли? Давай, заходим а, и, и закрываем. Вот Подожди, домосы могут быть, я туда не пойду. Они такие домушки только так. Вот. Вот эта печка. Т -т подарить, Топи топить. Топить. Вставить сюда воду, нагревать, топить, мойся. Ну не парная, конечно. Будем говорить, но ну, да. только ее надо подместить, убрать, тут вечером было обложено, чтобы не перегревать Там древесину. Угу. Ваня, Ваня. Ну, не. Не ванна, конечно, да, ну. Но... Вс. Все, труба изолирована, все. Природа прям тут под боком. Лес. Ну, Смотри, вот. Река, видишь, ее... Да, ее отсюда ее видно. Горько да, ее река. Видно, да, вот береза, береза, вот эта береза, а же не было вот такие. Ага. так. Вот это виды. все закрыли. <свят> здесь вот грибы под боком. Все, спасибо. Ну давай. Спасибо за экскурсию. Вс, офис. Какие жужелицы опять. Фух, все, обращались мы с дедом, едем домой, не знаю, наверное, сейчас время полвосьмого, где-то к полдесятому приедем к маме, нужно забрать Максюху и уже что-нибудь нам домой, завтра у нас последний выходной, нужно отдохнуть, нужно убрать, нужно монтировать видосы и работать последние полторы недельки где-то и все, уходить в отпуск, мы приедем сюда снова. Мы поедем как раз вот сюда, хотим, надеюсь, что это место не займут, нам там очень понравилось. А сейчас счастливый нам дороги, надеюсь, быстренько, хорошо, без проблем, без пробок доедем. Да? Но кончится все только тогда, когда я надую лобстера. Без лобстера видос не закончится вообще. Мы снова подъезжаем к коровкам. мы не можем не остановиться, вот что они такие-такие Классные. Охренеть, там. крутые. У них эти сережки все. Смотри, Они все пришли сюда, я боюсь. Поехали нафиг отсюда. Поехали, боюсь. Сейчас выпрыгнет. Пойдем. Очень красивые, классные коровы. Я почти уснула вообще. Леша меня пугает с соткой скоростью. Короче, недолго длилось наше счастье. Проехали мы примерно 35 километров. Осталось 40 дефа. И мы встали. Вообще встали. Может, через поле что в том, что там есть объездная. Но на память я ее не знаю. Это через Чупачок, я имею в виду, через Лукойл. Но стоит ли оно того? Нам пишет, что с пробкой ехать примерно час пятнадцать. Я желтая стал. Ну, может быть, подрасасывайся. Но два часа назад здесь уже оставляли комментарии: типа че ползем. Но я думаю, из-за того, что фуры и из-за того, что они просто медленные, их очень много. Самое главное из этого, блин, всего время 20-20. У нас выходные очень продуктивные. КБ закроется в 10 вечера. В него нужно успеть хотя бы где-нибудь в Кстово. Просто в любое самое ближайшее КБ, которое мы увидим. А, мне надо за энергетиком, потому что я усну. А я хочу посидеть и я хочу посмотреть очень классный интересный фильм. Маша все бордовой, даже не красное. Чтобы вы понимали, мы просто едем в фурах. У нас тут вот эта вот фура в той полосе, она не пропускает никого. Тут фура притормаживает. Кстати, спереди все стоит. Да. Спереди все стоит за нами. тоже же фура у нас с большим расстоянием едет. Леш тут объяснял, не зачем и почему. Просто что... Ой. Вот эта вот фура большая уже минут 5-7 во второй полосе не пропускает никого. Леша объяснял, чтобы это просто вот так вот никто ничего не перестраивался, не мешал, потому что фуру тяжело тормозить, и это двигаться... И прикол в том, что нам тоже тяжело. И мы тут да, такие... Но нам не настолько, конечно, тяжело. Не настолько, но нам тоже очень тяжело. И мы, короче, такие... Мы затес... тоже крадимся вместе с ними. Да. Затесались между фур, нам тоже в горку тяжело. И она дребезжит через раз. Поэтому мы между ними с огромной дистанцией тоже едем да. и радуемся. Я обещала закончить видео тем, что мы будем надавать лобстера. Так что мы приехали, забрали Максюху. Время почти уже 11. И сейчас... Леша додувает нашего прекрасного лобстера. Мы его показываем и со всеми прощаемся. Сегодня был очень классный и насыщенный денек. Мы его надули. Оставим на ночь. Надеюсь, он не сдуется. Максюх уже оценил. Так что мы его либо выкинем, либо попытаемся заклеить, если там не все плохо. Либо он вообще классный, целостный. Чего Максюх говорит? Пока. И все, будем спокойно собираться спать.